подавят yeah, yeah. <laughs> да да они придут стопудово давайте не расходимся да да да держимся. пацаны вместе держимся ну он сюда один приехал на мотике он еще потому что пизданулся короче саня хорош ай хорош саня я так что это они Илюха, блять саня держись да да, блядь. Там еще больше посидели бы в городе. Сейчас мы садимся на автобус, и уезжаем от вас. Да иди отсюда нахуй. Ты, Это я вон. вообще, сука, негодяй, блядь, нахуй он спалился. Сука, блядь. <сас> <в нас>. Блядь, <сос> бля. <сос> бля. дайте поднять, пацаны, не стреляйте, пожалуйста. Конечно, они тебя не будут стрелять, а. Привет, баный брот, блядь. Получил в башку, блядь. Подожди, не убивайте, не убивайте. Дайте подняться. Да? Они не слышат, что он друбился, блядь. Надо в зону ехать, на саню поднять срочно, блядь. И бегу. Это Тут, первая да? зона, не парься. Бля, у меня аптекса нету только. Да, то есть. Там есть, есть, Миха, там а есть, блядь. Ну, блять, Люша, сука! Блять, годю! Мы играли, победили. Да блять! Можно было бы релогнуться и попасть снова к ним куда нахуй, но эту землю я отбил. Да, если можно было бы... Было бы круто. Было бы еще дождь. Так, да, да. Что делаем? А? Что делаем? Сидим, я не знаю, что-то жду. Аплодисменты или? Да? Ну, походу сейчас это вообще круто. Нет, я ошибся. Я больше, чем уверен, они топ-один возьмут. Блин. Ну... Я не делать. Ваня, а ты тоже смотришь, да? Нет, они не следят, да, да, да. В Ориге. Да, в Ориге. Да, в Ориге. Вот, в Thank mm -hmm. you. did it. Three. Походу топ 1 Да, да, Люха, волен и Макс. Я не вообще в центре зоны. Один Нет. Да Мне кажется, этот чувак от зоны сейчас не зона вообще маленькая Что? понятно где короче чё? ну да как бы? просто подъеду всем готубай леди джентльмены Кому понравилось видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и всем, всем удачи!